А подскажите, кто вам штрафы выписывает? Не надо на того человека... Роспотребнадзор. Да. То есть Роспотребнадзор вам штрафы выписывает? Да, если мы обслуживаем без масок. А я вот у вас многократно обслуживался, у вас были штрафы? Сейчас опять взяли за этого. Было послабление, сейчас опять за, за этого. Это. Без масок вам обслуживать не будем. А вы представиться можете, с кем я имею дело? Я начальник. Ну, начальник. А как дальше инициалы там... Андрей Евгений Васильевич. Вы поддискутируете? Нет, узнать. Ну, все. Прекратите вы дискриминацию. Закон один для всех. Дискриминацию. губернатора в общественных местах. Мы находимся в масках. Не хотите дискриминацию прекратить? Кино Закон один для всех. Я так я вам тоже говорю, что закон один для всех. Есть всеобщая декларация о правах человека. Есть постановление губернатора. В общественных местах мы находимся в масках. Давайте не будем дискуссировать. Все. Так международное право же выше вашего постановления. Я вам еще раз повторяю. Мы люди подневольные. Подневольные? У вас нет воли своей? Воли нет у вас своей? Мы человек. подчиняемся нашему руководству. Хватит, пожалуйста. А международному праву не хотите подчиниться? Я подчиняюсь своему руководству. Только руководству? Так Все-таки можно открыть? Нет? А, а вы можете представить? Мне надо просто знать, кто осуществляет дискриминацию человека. Все претензии, пожалуйста, такой вышего губернатору нашему. Мы-то здесь не можем, мы вас служат. Его здесь нету. Мне надо... Узнать, кто сейчас непосредственно осуществляет дискриминацию Я человека. не имею права обслуживать вас без маски. Вы вообще должны были зайти уже в маски. Молодой человек, представьтесь, пожалуйста. Все, на выход. Чё? Я не буду с вами раздаваться. А вы оскорбляете сейчас меня? Вам уже представили. Что вам еще надо? Вам уже все рассказали. Ну, это вы представились. Молодой человек не представился. Что? Можете представиться, нет? Давайте познакомимся. Я человек с именем Денис. А вас как зовут? Я написано, Читайте. Ну, я не могу Вы прочитать не на не таком расстоянии. Представьтесь, пожалуйста. Я Вы же представился. Русская? А? Наверное. Мне много надо. Вы меня на 8 марта покупали, наверное. Наверное. Не, не будете обслуживать, да? Нет. Дискриминацию прекращать тоже не собираетесь? Но ответьте на простой вопрос. Дискриминацию будете прекращать или нет? Сейчас в отношении человека вы будете прекращать дискриминацию или нет? Ну недопустимо же дискриминацию. Вы должны знать об этом. Вам или Не хотите не разговаривать, не общаться, нет. да? Ну вот видите, сотрудники почты не хотят общаться. Продолжают дискриминацию. Будем как-то решать эти вопросы. Ну, соответственно, необходимо отблагодарить почту. Начальнику глав почтам-то пишем вексель в форме вот такой благодарности. Указываем что с момента принятия векселя начальник должен вынести дисциплинарные взыскания тем нерадивым работникам, которые не представляются, нарушают права человека, а также осуществляют дискриминацию. И отправляем вексель для почты почтой. Будем ждать результатов. Мира и добра вам. До встречи.